В Даугавпилсе продолжается интенсивная работа по улучшению инфраструктуры общественного транспорта. Обновляются не только транспортные средства, но и дорожная инфраструктура, а также помещения, где транспорт проходит осмотр и подготовку к перевозке пассажиров. Начало этой недели ознаменовалось для сотрудников трамвайного депо Даугавпилс-Сатексма радостным событием. После реконструкции в полном объеме заработал цех осмотра трамвайных вагонов, который за 60 лет существования предприятия пришел в довольно плачевное состояние. Да, были какие-то реализованы проекты, серьезные проекты, но, э, говоря о ремонтной зоне, этих проектов реализовано не было, и то, что здесь находилось еще год назад, тому было более 60 лет от роду. Конечно, это вызывало обоснованные опасения руководителей Дагопил Сатексмы и Дагопилской думы, во-первых, в качестве проводимых работ, которые здесь есть, и, э, собственно что еще более важно – это жизнь и здоровье тех людей, которые работают. Потому что при первом моем посещении я увидел, это не, нельзя назвать шпалами, это даже нельзя назвать дровами, то, что находилось под, под рельсами. И когда-нибудь это все закончилось бы ну, катастрофой серьезной. Соответственно, с этим было принято решение о продвижении вот этого проекта, приведения в порядок ремонтной зоны в Далгопилсат Практически в течение года ремонтные работы были произведены. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто работал в этом проекте. Это касается и руководства Дагубилса Атексме, и работников Дагубилса Это касается и специалистов Думы, которые принимали участие в этом проекте. Сейчас, я думаю, можно увидеть, насколько это все современно, красиво и удобно для работников. И, естественно, повысит качество предоставляемых услуг. Предприятие «Далгопилсатексма» обеспечивает перевозку пассажиров на четырех трамвайных маршрутах с ракадовыми вагонами. Одной из главных задач было обеспечить их непрерывное обслуживание во время реконструкции ремонтной зоны. Это удалось, и теперь сотрудники предприятия могут исполнять свои обязанности в безопасных, комфортных условиях. Делать вот эти вот смотровые каналы для тепловозов. Поэтому для нас эта работа, в общем-то, знакомая. Но Здесь большой демонтажный процесс был, потому что... Все это надо было старое вытащить отсюда, не совсем другой конструкции были ямы. Поэтому все пришлось вытащить отсюда, вывести, сдать. А потом бетонные работы в большом объеме были произведены. Монтированы рельсы, ну и эстетический вот вид, эти вот все эпоксидные полы, это уже в конце. В 2023 году Даугавпилское самоуправление и предприятие мы продолжат осуществлять ряд проектов, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры и обновление парка общественного транспорта. Мы находимся на улице Вайнюдес, где благодаря погодным условиям работы ведутся без технологического перерыва. В этом проекте важно, что будет не только проложена новая трамвайная линия, но и предусмотрены решения для улучшения безопасности пешеходов и велосипедистов. Думаю, что новый маршрут будет очень популярен, особенно в летний период. Также продолжится начатый в прошлом году проект, в рамках которого будет реновирован участок улицы Смилшу. В том числе проложены новые трамвайные рельсы. Помимо этого, в рамках проекта управления коммунального хозяйства там будут перестроены тротуары, система освещения и другие элементы инфраструктуры. Идет оценка заявок на проведение замены рельсов на участке улицы Ятник от трамвайного депо. Объявлена закупка на полную реконструкцию второй трамвайной линии. В начале марта оценим заявки претендентов. В этом году также получим еще 27 новых автобусов. Первые 20 прибыли в прошлом году, я думаю, жители их оценили положительно. Продолжается и проект, в рамках которого, надеюсь, в марте мы увидим образцы трамваев, которые изготовят местный производитель – Даугвпилский локомотив и ремонтный завод. В общей сложности в развитии инфраструктуры Даугавпилского общественного транспорта в этом году планируется вложить более 47 миллионов евро. 85% этой суммы – софинансирование фонда Кохезии. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.